Так, коллеги, всех еще раз приветствую. Давайте начинать. Вижу, что постепенно подключаетесь, но, соответственно, я думаю, что через пару минут все, кто захотел, это сделают. Да, все остальные ждать из-за этого не должны. Начинаем наш вебинар. В общем-то, вижу, что интерес к теме повышенный. Санкции у нас появились с вами весьма неожиданно. Вот. И думаю, что этот год он будет очень сильно отличаться от всех предыдущих лет. работы с 223-м законом и последующие годы тоже возможно. Поэтому сегодня сделаем некоторый обзор законодательных изменений, того, что происходит, как это можно воспринимать, как это влияет на закупочный процесс, ну, какие-то темы, которые в том числе были заявлены в программе. Коллеги, со звуком все нормально? Или нужно что-то увеличить по громкости? А, так, пишут плюс. Все, спасибо. Тогда продолжаем. Значит, для тех, кто первый раз сюда пришел, представлюсь. Зовут меня Байрашев Виталий. Занимаюсь закупками на стороне заказчика уже достаточно давно. Консультирую также. Пишу положение закупки. Преподаю в различных вузах, на курсах повышения квалификации. Есть даже мой собственный курс повышения квалификации. Практика ориентированная, написал книгу. Ну, небольшая активность, кроме основной деятельности, присутствует. Давайте тогда начинать. Я думаю, народ постепенно подтягивается. Сразу скажу, что запись вебинара делается. Будет у меня на YouTube-канале, должна быть, если ничего у нас не сломается Сегодня. Соответственно, вопросы я вам предлагаю писать в раздел «Вопросы и ответы». Вот я сейчас вижу там один вопрос от Екатерины Фокиной. Лучше всего пишите туда, потому что чат очень быстро обновляется. Я просто к концу не увижу, а по ходу дела постараюсь сильно не отвлекаться, потому что об этом люди часто просят, чтобы мы не затягивали наш выбиратель. Давайте тогда приступим к делу. Сорок части я думаю, все. Но первое, что посмотрим, конечно же, это в чем смысл этих изменений в чем они состоят, кто их может применять, вообще, что это означает для большинства заказчиков. Значит, первое, да, первое, на что мы с вами обратим внимание, это, конечно же, сам текст постановления правительства. Сам текст постановления правительства, я думаю, что большинство из вас уже успело с ним ознакомиться, но, тем не менее, мы с вами вместе с... Подчеркиванием, да, Вместе с карандашом обратим внимание на некоторые вещи. Ну, Во-первых, 301-е постановление правительства – это что такое? Это постановление правительства, которое было принято в соответствии с частью 16 статьи 4 и 223 закона. Вот тут как бы ярко это не подсвечено, но тем не менее это имеет принципиальное значение для понимания того, как закупочные деятельности перерегулируются. Соответственно, о чем говорит нам само постановление, что мы должны с вами не размещать информацию в единой информационной системе, как сведения о закупке, сведения о поставщике, подрядчике, исполнителе, в случае, если ввели, соответственно, санкции, то есть основанием неразмещения в виде информации является введение политических, экономических санкций или введение мер ограничительного характера в отношении заказчика, осуществляющего закупку. Вот здесь можно задать сразу первый вопрос. А у нас э, вот здесь отделено запятой и или. Означает ли это, что вот то, что здесь написано, что ввели политические и экономические санкции против граждан РФ, Российской Федерации или юридических лиц санкции, означает ли это, что все заказчики имеют право, собственно, не размещать информацию в единой информационной системе или нет. Некоторые коллеги считают, что да. Но, тем не менее, в этом смысле я согласен с одним из последних разъяснений Минфина на эту тему. Все-таки не стоит толковать эту норму расширительно. Вот, и введение санкций в отношении Российской Федерации – Необходимо учитывать только в том случае там, или граждан или юридических лиц, если такие санкции вводились в отношении заказчика, который проводил закон. То есть э, мы можем, конечно, с точки зрения правил русского языка на это посмотреть по-другому, но боюсь, что такая расширительная трактовка может нам с вами выйти боком. Поэтому все-таки надо понимать, что вот эти э, правила по постановлению правительства номер 301 э, – Безопасно применять могут только те заказчики, в отношении которых непосредственно были введены соответствующие ограничения. Дальше. То есть, что такое вообще санкции, меры ограничительного характера? Коллеги, может быть, подвисает иногда у кого-то презентация. Рекомендую обновить, потому что сегодня у нас очень много участников это какое-то рекордное количество. Поэтому, если есть какие-то проблемы, возможно, надо просто перезайти. Система тоже в этом смысле не. Ее возможности не безграничны. Вторая часть заказчиков, на которых применяются санкции, это, которые применяют постановление правительства номер 301 это кредитные организации. В том случае, если в отношении лиц, которые контролируют собственно, данную кредитную организацию, вводятся санкции, да, и правила определения устанавливаются в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Вот у нас есть такое постановление правительства, которое в случае введения санкций, мер ограничительного характера в отношении заказчика, дает основание не размещения информации в единой информационной системе в единой информационной системе. Звук не пропал, коллеги? Тут все что-то пишут про звук, я не могу контролировать. Так, звук, звук есть, отлично. Значит, это какие-то отдельные технические проблемы, к сожалению. Значит, что еще нужно понимать? Кого у нас признали недружественными государствами? Вот мы с вами здесь видим, что введение политических санкций должно проводиться государствами, которые совершают недружественные действия в отношении граждан Российской Федерации и введены иностранными государствами, которые совершают недружественные действия. Вот еще до принятия постановления правительства номер 301 был принят, было принято распоряжение правительства Российской Федерации, где перечислены страны, которые были признаны ну, так называемыми недружественными странами. Здесь мы видим страны Евросоюза, США, Великобританию ну и некоторые другие государства, то есть это можно сказать практически весь развитый мир, за ну, исключением тоже большого количества стран, но тем не менее перечень это очень большой. Однако я хочу здесь обратить ваше внимание на другой момент. Мы с вами нач начали говорить про санкции, что санкции вводят именно государства, которые признаны недружественными, так называемые. Однако если мы посмотрим на 301 постановление правительства внимательно, то меры ограничительного характера могут вводиться и другими государствами. То есть, если другое государство не из этого перечня будет вводить меры ограничительного характера, то здесь мы с вами тоже имеем основание не размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок. То есть, в этом случае точно такое же у нас наступает с вами основание. То есть В каком-то случае упомянули эти страны недружественные, в другом случае просто любые государства, межгосударственные учреждения, союзы. То есть тоже весьма такое размытое понятие. Кстати, в законодательстве я не смог найти так сходу нормальных определений. То есть, что это такое вообще, как это характеризовать. Потому что в целом могу вам сказать, что вот эта тема с перечнями мер ограничительного характера, она в законодательстве появилась гораздо раньше. То есть это не является какой-то новинкой, это происходило уже достаточно давно, еще в 2017 году в рамках Налогового кодекса Российской Федерации вот была предусмотрена мера. Немножко в средствах массовой информации об этом говорили коллеги, что есть у нас олигархи, давайте их фактически освободим от... Налогового времени. Вот одна из таких норм, собственно, которая об этом-то и говорит, что если действовали в отношении физических лиц, то есть вот это постановление правительства, коллеги подчеркиваю, оно касается именно физических лиц, что в отношении физических лиц введены меры ограничительного характера государствами недружественными, например, и перечень таких мер определен правительством Российской Федерации, то они признаются налоговыми резидентами, ну и соответствующие последствия. То, что гражданин не признается налоговым резидентом Российской Федерации. В связи с этим пунктом налогового кодекса статьи 207 было принято специальное постановление правительства, которое вы видите на слайде. И, собственно, в этом постановлении правительства перечислены конкретные ограничительные меры по перечню государств, которые в данном случае применяются. Вот здесь я выдержку из американского привел, вот там есть и Австралия, и Канада, по-моему, и Япония, то есть много-много государств, и указаны конкретные перечни нормативных актов, которые должны э, применяться в данном случае. Все-таки налоговый кодекс – это финансы. Финансы любят большую точность, и поэтому в этом случае правительство Российской Федерации большую определенность дало. Что если вы откроете тот же самый вот указ президента США, который здесь представлен, там есть конкретные фамилии, лиц, там, типа Суркова, например, кто попал под эти санкции. то есть Здесь как раз-таки понятно, в отношении кого ввели санкции, как этот механизм должен применяться. Вот в отношении постановления правительства номер 301, такой большой уверенности у меня нет. Просто почему? Ну, Потому что для того, чтобы понять вообще, как это постановление применяется в отношении вас, не применяется в отношении вас, что вы должны сделать? Вы должны стать на время каким-то следственным органом, изучить все сайты стран, которые вводили вот из того перечня, например, хотя им может дело и не ограничиваться, санкции, но санкции, опять же говорю, в отношении заказчика, потому что расширительная трактовка все-таки может э, не восприниматься контролирующими органами, уже и Министерство финансов Российской Федерации в разъяснении высказалось, мы с вами сегодня его тоже посмотрим. То есть вам для того, чтобы понять, применяете вы 301-е постановление или, грубо говоря, не применяете, вы должны сами изучить и все те санкции, которые владели Соединенные Штаты, страны Европейского Союза, Великобритания, другие страны. То есть, ну, вот у меня сил хватило 5 государств откопать примерно да, с перечнем санкций, но искать там, конечно, достаточно сложно. Поэтому я думаю, что те компании, которые... Пострадали в данном случае от постановлений от введенных санкций, собственно, которые пострадали от отведенных санкций. Они, конечно же, уже эту работу могли проделать. Вот. Санкции тем более постоянно обновляются, но тем не менее, некоторые источники здесь я вам привел. В США можете зайти, там есть список прям компаний, по которым ввели санкции. Европейский союз он в виде нормативных актов это издает, там искать посложнее. В Великобритании тоже есть один сайт куда эта информация стекается, против физических лиц, юридических лиц. Ну, собственно, если вы себя как заказчика там найдете, вот у вас появляется основание для применения постановления правительства номер 301. Вопросы, коллеги, вижу, что вы пишете, но чтобы не отвлекаться, обращусь к ним в конце. Возможно, просто в ходе моего рассказа значительная часть из них сама собой отводит. И вот первый вопрос, который еще в этой связи возникнул: с санкциями, предположим, вы разберетесь. То есть вы найдете компанию в санкциях. Но вопрос такой: а если санкции эти вводились не сейчас? вводились они, например, в 2014 году или позже. Как вы считаете, у вас есть основания для применения постановления правительства номер 301 или нет? Пишут, есть. Кто? Кто еще что думает? Просто ответьте, нет. Да, ну, мнения ожидаемо разделились. В этом смысле я считаю все-таки, что основания есть. Почему? Все очень просто. Все очень просто. Вот это постановление правительства, оно вступает в силу с момента официального опубликования. Оно вступает в силу с момента официального опубликования, то есть оно вступило в силу 6 марта. Могу сказать, что большинство заказчиков, которые находятся под санкциями в отношении их, они были приняты до этой даты. То есть принципиальных здесь каких-то оговорок нет. Поэтому, ну, можно, конечно, написать запрос Минфин России, ФАС России, если есть такое желание подстраховаться, но по большому счету здесь нет каких-то условий, например, которые бы говорили о том, что распространяется это только в отношении, например, вновь введенных санкций, а некоторые компании работают под санкциями еще с 2014 года. То есть какие-то секторальные санкции применялись в отношении пула компаний, какие-то личные санкции, например, в отношении руководства кредитных организаций. То есть это все существует достаточно давно. В этом смысле, конечно, даже интересно, что на том же самом сайте США компании санкционные, юридические лица, предприниматели, чиновники санкционные, они там соседствуют, ну, простите, с уголовниками. наиболее известны российскими, поэтому там список единый. поэтому все, что касается санкций, здесь, конечно же, тоже важно отслеживать и понимать. Нет никаких прямых ограничений в отношении сроков. Если есть сомнения, стоит, конечно же, обратиться к регулятору, потому что если вы неправомерно будете применять постановление правительства номер 301, чем это грозит? Это грозит потенциально высокими административными штрафами за неразмещение информации в единой информационной системе. То есть, если вы применяете 31 вы должны быть уверены в том, что все-таки под санкции вы попали. А Некоторый комментарий касательно кредитных организаций. Вот там речь шла о лицах, которые контролируют кредитную организации. Если в отношении них вводятся санкции, то подконтрольные им кредитные организации тоже имеют право, собственно, что применять постановление правительства номер 301. Хотя вот я говорю право. Но на самом-то деле сейчас главенствует мысль о том, что это не право, а обязанность. И Минфин России тоже об этом говорит, поэтому я говорю право, но на самом деле воспринимать это можно как обязанность, и даже скорее нужно как обязанность, поскольку это основание для неразмещения в единой информационной системе. Вот касательно лиц, которые контролируют кредитную организацию, привел вам источник сайта Центробанка Российской Федерации, Банка России, который, в общем-то, поясняет, что такое контролирующее кредитную организацию лицо. Опять же, коллеги, подчеркну, что здесь речь шла про международные стандарты финансовой отчетности, то есть понимать эти лица следует соответствовать СМСФО, и вот здесь Банк России еще в конце 2021 года, кстати, может быть случайность, может быть нет, разместили у себя на сайте информацию о том, кто является лицом, который контролирует кредитную организацию. То есть, ну, в первую очередь это, конечно же, акционеры, они могут это контролировать напрямую через юридические лица. Там более подробно представлены схемы. Это все-таки не моя сфера компетенции, но кому это интересно, можете тоже э, с этим материалом ознакомиться. Там есть примеры в виде схем э, ну, и всего остального. Соответственно, вот у нас и получается. Э, вот у нас и получается, что мы с вами э, имеем... Э, Такое понятие, как лицо, контролирующее кредитную организацию. Значит, о чем еще вас нужно предупредить? Конечно же, сейчас эта тема еще очень долго, наверное, будет обсуждаться в социальных сетях, еще где-то в разговорах. Да. Все-таки хочу вам напомнить, что у нас не так давно ввели э, административную и уголовную ответственность за призывы к введению ограничительных мер в отношении Российской Федерации, э, юридических и физических лиц. Э, и, соответственно, вот, Имейте в виду, что вас могут привлечь к ответственности, если вы будете много болтать, может быть, даже цитировать кого-то из политиков, кто еще несколько лет назад говорил о полезности и пользе санкций. Сейчас это наказуемо в том смысле, да, что штрафы, посмотрите, тоже весьма большие, очень похожи на размер штрафов за неразмещение информации в единой информационной системе. На юридические лица до 500 тысяч рублей – награждан до 50 тысяч рублей за призывы к осуществлению, собственно, санкций, введению новых санкций, ограничительных мер, поэтому все-таки, если вы на эту тему общаетесь, будьте, пожалуйста, осторожны, потому что первый раз можно отделаться штрафом, второй раз можно получить судимость, отправиться в колонию, социальные сети сейчас мониторят, ну и какие-то, конечно же, а меры э, такого, может быть, устрашающего характера все-таки не просто так э, появились в Уголовном кодексе Российской Федерации. Там есть изменения и про вооруженные силы Российской Федерации. Но ну, вот здесь э, то, что применительно к сегодняшней теме, конечно же, я не могу вам об этом не напомнить. Поэтому за повторное привлечение уже предусматривается соответствующая уголовная ответственность, э, вплоть до э, лишения свободы. Значит, по раскрытию информации. Я вижу, что и в разделе вопросы-ответы много этой темы, и по, собственно, в чате много вопросов задают про раскрытие информации. Значит, давайте с вами более подробно посмотрим на это. В целом, что вам могу сказать? Ничего здесь сверхсложного нет, того, что мог бы не понять обычный заказчик, но тем не менее мы с вами пройдемся, я тоже некоторое время потратил, чтобы соотнести эти понятия, какие обязанности у нас есть, каких обязанностей у нас нет, поэтому давайте посмотрим вообще, что это все означает с точки зрения размещения информации в единой информационной системе, в первую очередь. Итак, напомню вам, коллеги, что у нас подзаконный акт постановление правительства было принято в соответствии с частью 16 статьи 4. То есть Там есть сведения там по гост которые не размещаются. Понятное дело, что если вы это сделаете, ответственность будет. Дальше. Соответственно, есть э, закупки, по которым принято решение правительства Российской Федерации. Например, там есть перечни продукции у того же самого Росатома, Ростеха. То есть они с этим живут уже достаточно давно, едва ли не с самого начала работы по э, 223-му закону. То есть есть перечни товаров, работ и услуг, которые не составляют госстайну, но не подлежат размещению в информационной системе вот. Такие перечни, они уже много лет существуют, это точно такое же регулирование. То есть если вы работаете там, в Росатоме, в ростехе, эта история, например, максимально похожа. Ну или, например, друг, являетесь другим заказчиком, по-моему, у госзнака тоже перечень выходил, определенной продукции, которую они не размещают. Значит, часть 16 статьи 4. Что это такое? да? Это сведения, которые не подлежат размещению в единой информационной системе. Вот в соответствии с частью 15 не подлежат размещению в ЕИ статья информации, то есть сведения о закупке, по которым принято решение правительства. Вот здесь по ним принято решение в виде основания не размещения информации в единой информационной системе. Поэтому информацию весь не размещает. Важно, конечно же, разделять. Может быть, вы начинающий специалист. Есть в части 15 статьи 4 случай, когда вправе мы не размещать. А здесь в части 16, да, вот в той норме, которую я привел, здесь именно сведения, которые не подлежат размещению в единой информационной системе. Здесь нет никаких оговорок вот в этом постановлении 301. Ни по предмету, ни по цене, ни почему. То есть э, ни по какому другому основанию, поэтому я эту норму воспринимаю следующим образом, что это распространяется на все закупки. Вот тут был вопрос в чате, проскакивал. Закупки до 100 тысяч рублей можно размещать санкционным компаниям? Я считаю, что нельзя, потому что есть основания а, неразмещения информации в единой информационной системе. То есть какие-то договоры, например, вы вправе размещать, какие-то договоры вы не вправе размещать. То есть, вот это все мы с вами можем понимать именно так, что есть основания неразмещения информации в единой информационной системе. А дальше, что у нас еще важно в этой связи? Есть такое понятие, как закрытые закупки, то есть требования к проведению закрытых конкурентных закупок. Открываем с вами статью 3.5, что мы там видим? Что у нас проводится с вами закрытая конкурентная закупка? Мож могут быть торги, могут быть иные конкурентные способы закупки в закрытой форме. Если в отношении такой закупки, Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи четвертой. То есть ваши закупки конкурентные, которые вы обычно проводили, если вы попали под 301 первое постановление правительства, они становятся закрытыми закупками со всеми вытекающими последствиями. Опять же, коллеги, сразу же подчеркну, что статья 3.5, она, или 3.5 уж как правильно называют, я даже сейчас не буду обсуждать, распространяется только на конкурентные закупки. По неконкурентным закупкам статья 3.5 не применяется. То есть, тем не менее, все равно эти закупки не подлежат размещению ВИС, но как вы будете регулировать, например, какие-то неконкурентные закупки, это определяется вашим положением и закупки без каких-либо оговорок, ограничений. Поэтому имейте в виду, что у вас теперь, тех заказчиков. С роста цен будем обсуждать, не переживайте, дойдем. Просто больше всего вопросов поступало именно про 31 е постановление правительства. Значит, дальше. Следующий вопрос, который уже постоянно мелькает в чате. Что именно следует не размещать вниз? Да? Или что можно или что нужно размещать в вниз? Коллеги, давайте вот так. Из этого перечня есть что-то, на ваш взгляд, что необходимо размещать в единой информационной системе? Напишите в чате так, чтобы у нас какая-то была активность. Что вы думаете? Наверное, кто-то уже сделал какие-то выводы. Мы что-то из перечня должны размещать? Пишут, ничего нельзя, отчеты, договоры. У кого еще какие мнения? Может, извещения, может, планы, я не знаю. Отчетность. Что еще? Позиции плана, отчеты. Ну, спасибо, да, отчетность и план. То есть мы с вами уже понимаем, что тоже какого-то э, единого мнения на этот счет э, среди нас ожидаемым. Ну, давайте посмотрим на нормы. Что мы с вами размещаем, что мы с вами не размещаем, э, ну и так далее. Значит, э, по размещению информации, еще раз, да, говорится в законе что? что не предлежит размещение информации о закупке, по которому принято решение правительства. Есть еще другая норма в 4 статье 223 ФЗ, что при ошлене закупки в ВИС размещается информация. И тут сразу же две оговорки, что э, в отношении закупки, за исключением закупки единственного поставщика и конкурентной закупки, ошляемы закрытым способом. Размещается извещение, документация, протоколы, а также иная информация, размещение которой предусмотрено законом 2.2.3 и закупки, за исключением случаев, предусмотренных частью 15 и 16. Тут, конечно, двойные исключения э, читать достаточно сложно, однако... Все-таки мы здесь с вами э, понимаем, что в общем случае там извещение, документацию, протоколы, э, по договорам, в принципе, тоже понятно, потому что информация о поставщиках э, тоже не размещается. Вот, э, остаются еще некоторые э, незакрытые вопросы. Значит, смотрите, касательно плана закупки, некоторые коллеги давали комментарии да, по поводу того, что в план закупки включается. Вот показываю норму, почему в план закупки не включается информация. В план закупки не включается информация, поскольку в соответствии с правилами формирования плана закупки туда не включаются сведения, не подлежащие размещению в единой информационной системе. То есть сведения, не подлежащие размещению в мы с вами, коллеги, в план закупки не включаем. То же самое реестр договоров. Открываем статью 4.1, пожалуйста, написано, реестр договоров. Не включаются сведения, не принадлежащие размещению виз. Сведения и документы. В правилах ведения реестра договоров эта норма также продублирована. В реестр не включается информация и документы, не принадлежащие размещению в единой информационной системе. То есть большая часть того, что здесь представлено, план, извещения, протоколы, реестр договоров, как бы это все у нас отметается. Я думаю, это понятно. Вот по отчетности интересно. По отчетности интересно, опять же, зависит от того, как эти нормы трактовать, толковать, поскольку здесь мы с вами с одной стороны вроде видим общую норму, которая позволяет задуматься о том, что эта информация и документы не подлежит размещению в ЕИС. Но, опять же, с другой стороны, как читать вот это исключение? Как читать это исключение? Может быть, здесь речь идет о другом, что иная информация о размещении, которая предусмотрена в ЕС, она не размещается в случае закупки у ЕД-поставщика, но там за исключением случаев, предусмотренных части 15 и 16. Меня в этом смысле, конечно же, любопытство заставило заглянуть в постановление правительства по размещению информации в ЕИС, и там есть соответствующая норма про отчетность, более подробная, которая предполагает включение в единую информационную систему информации по договорам, которые не подлежат размещению в единой информационной системе. Вот эта мысль все-таки меня заставила задуматься о том, что, наверное, отчеты, грубо говоря, не подлежат исключению из размещаемые в ЕС информации. Еще есть какой вопрос с этим связанный. Вот в постановлении правительства номер 301 речь идет о чем? Речь идет о сведениях о закупке товаров, работы, услуг. Вот говорится следующее, что основанием не размещения сведения о закупке информация о поставщике является введение санкций, ну и дальше вот это все постановление. В части 15 статьи 4. Там, говорится тоже про сведения о закупке, по которым принято решение правительства. Вот в самом 223 ФЗ понятие сведения о закупке, информация о закупке, они переплетаются. То есть, то сведения о закупке, то информация о закупке. То есть вот это постоянно меняется. Вот как вы считаете, вот это регулирование, которое мы с вами сейчас уже в течение получаса разбираем, оно нам говорит о чем? Что мы можем и сведения, и информацию не размещать, или только сведения не размещать? как вы считаете, исходя из рассмотрения всех этих норм? Потому что вопрос такой интересный. Нет единого подхода к терминологии в законе, и оно периодически тоже вызывает определенные вопросы. Сведения информацию. Сведения информацию, сведения. Сведения информацию не должны. Ну, в целом, конечно же, по смыслу мы с вами... Мы с вами можем о чем говорить, что это одно и то же, вот. но я нашел еще интересное подтверждение в пользу неразмещения отчетов, потому что про отчеты все-таки... Вопрос, не могу сказать, что прям на 100% решен, вот, я тоже не являюсь системой в последней инстанции, могу ошибаться и готов это признать, если я ошибаюсь. Но случайно, вот уже копаясь под законных актах, я обратил внимание на следующее. Вот, при проведении закупки в случаях, предусмотренных в части 15-16, не размещается информация о закупке. А информация о закупке – это что такое? У нас есть еще с вами Постановление номер 908 об утверждении положения размещения в ЕС информации о закупке. А под информация о закупке есть размещение положения закупки, извещения, разъяснение информации о отказе проведения закупки, отчетности о заключенных договорах, информация о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть это, коллеги, вам просто дополнительный аргумент. Но если вдруг вы не разместите отчетность или... Посчитаете, что отчетность вы размещать не должны. Вот вам дополнительный аргумент в пользу того, что вы вправе этого не делать. Ну, тем не менее, вот на данный конкретный момент, исходя вот из совокупности регулирования, все-таки считаю, что отчеты размещать следует. Возможно, будут какие-то разъяснения, изменения. В конце концов, я не вижу никакой проблемы в отчетности. Не вижу никакой проблемы в отчетности, тем более, что там не раскрывается какая-то. Содержательная информация, ну какая разница, ну, заключили вы 20 договоров например, на 10 миллионов рублей, ну и что дальше? То есть вы же не сказали, с кем вы заключили эти договоры в этой отчетности, вы же не сказали толком даже, какой предмет, просто одной строкой все эти закупки, ну как бы есть они и есть. Поэтому проблемы с отчетностью какой-то принципиальной я здесь не вижу. Если, опять же, не разместить, но Бог его знает, как это будут воспринимать проверяющие органы. Штрафов за отсутствие отчетности их достаточно много. Вот. Ну, удастся вам мотивировать это таким образом? Не удастся? Сложно сказать. Вот. Но ну, Аргумент, тем не менее, дополнительный я вам привожу. Почему с другой стороны тоже можно не а, размещать отчетность? А перечень материалов в отчетности? Ну, в отчетности там... Что там в отчетности? Количество договоров, там подтягивается информация из реестра договоров, если у вас по закрытым закупкам там ничего не будет, ну а что там в этом отчете будет представлено? В принципе, ничего. Сверх того, что у вас уже было размещено ранее в реестре договоров. По квотированию, ну, по квотированию тоже спрашивали, в принципе, что могу сказать? Все остальные нормы, законодательства, они никуда не делись. Нас никто с вами не освобождает от обязанности, собственно, исполнять остальные нормы законодательства. До 100 тысяч рублей, ну, по большому счету тоже. Вы их есть, не размещаете, есть основания для неразмещения информации. В единой информационной системе, собственно, также одной строкой можете указать. И что, да, больше, больше там никакой, никакой нет проблем. Значит, по поводу квоты, ну, как ее соблюдать? В принципе, точно так же нет никаких изменений в данный момент. То есть что-то может, что может быть на этот счет еще поменяется. В разъяснении Минфина есть про отчетность. Вот вчера просмотрел там, честно говоря, не обратил внимания. Сегодня будем вместе с вами еще раз читать. Зачитаем тоже внимание, по правде сказать, вчера на это не обратил. Значит, по закрытым закупкам вообще, как их проводить, потому что мы уже с вами поняли, что есть закрытые закупки, есть требования к проведению таких закрытых закупок, они сконцентрированы в статье 3.5.2.2.3. Значит, общее правило какое? Что закрытая конкурентная закупка, она проводится по правилам, в общем, 2.2.3 ФЗ с учетом особенностей, Предусмотренных соответствующей статьи. Опять же, вас отсылаю к чему. Регулирование закрытых закупок, больше чем уверенно, но есть положение закупки многих крупных заказчиков, наподобие Росатома, Ростеха, кто с закрытыми закупками по другим основаниям еще раньше имел дело. Поэтому в этом смысле тема эта не является какой-то новой и нет такого, что никто раньше этого, этого не делал и не применял. Значит, основная особенность в чем, что информация по закрытой закупке не размещается в ЕИС, а заказчик направляет приглашение принять участие в закупке не менее чем двум лицам. Соответственно, направляется это приглашение, и эти лица принимают участие в закупке. Порядок направления иной информации документа документов регулируется чем? Положением о закупке заказчику. Соответственно, заказчик. Соответственно, заказчик определяет в своем положении, как направляется эта информация и документ по другим закупкам. Про 100 тысяч пора поднимать. Ну, конечно, мы же с вами понимаем, что порог в 100 тысяч рублей, он был принят еще в 2011 году, когда доллар стоил, сейчас даже больно вспоминать, по 30 рублей. Вот. Во сколько раз выросли цены с тех пор, даже комментировать не хочу. Ну, в конце концов, даже в рамках закона о контрактной системе 100 тысяч уже давно превратились в... 600, что ли? уже Последнюю редакцию просто не смотрел 93 статьи. Есть даже закупки определенного единственного поставщика до 3 миллионов по особой процедуре. Поэтому, конечно, 100 тысяч рублей – это не адекватно мало. значит Порядок подачи заявок. По общему правилу предусматривается подача заявок в запечатанных конвертах. То есть э, старые бумажные закупки, которые, возможно, кто-то из вас по 223 ФЗ проводил, э, там и я проводил когда-то, вот, э, либо закупки, там еще которые по 44-му закону кто-то бумажный конкурс проводил. То есть, бумажные закупки у нас возвращаются. Другое дело, что есть, конечно же, возможность проведения электронных закупок закрытых, но есть свои особенности. То есть э, электронная закупка в рамках 223 ФЗ но она может проводиться, если это закупка без ограничения по признаку субъекта МСП, она может проводиться на любой электронной площадке, на OTC, где угодно. На любой электронной площадке эта закупка проводится. Закрытая закупка, конкурентная, в электронной форме, она должна проводиться по отдельным правилам, постановление правительства номер 1663. Посмотрите тоже на это регулирование более подробно. Если соберетесь их проводить и там, есть всего один оператор электронной площадки, АСТГОС, который включен в приложение номер два к распоряжению правительства. Я так подозреваю, что будет это меняться, если сейчас закрытых закупок станет много, закрытые закупки могут это сейчас и на несколько лет все это продолжаться. То есть нет никаких, никакой уверенности в том, что это все быстро отменится. Это может в таком режиме существовать много много лет, и все-таки есть вероятность, что количество электронных площадок расширится. Тем более, что сама процедура э, подачи заявок по закрытым конкурентным закупкам, но ну, не могу сказать, что она как-то принципиально отличается от того, что есть обычно. Да, там направляются приглашения, там по этой процедуре оператор уведомляет, какие есть участники, соответствующие требованиям, рассылаются приглашения, подаются заявки, там есть своя процедура аккредитации, по-моему, на три года. Вот, но не могу сказать, что это прям что-то такое, с чем большинство заказчиков не сталкивались. Да, Там есть свои дополнительные защитные меры по закупкам, но в конце концов у нас государство не побоялось даже гостайну проводить в рамках вот этих электронных закупок. То есть кроме дополнительных средств шифрования, обмена информацией, защиты, я так подозреваю, что принципиальных отличий в этом смысле особых-то и нет. По закрытым закупкам, опять же, можно говорить о чем еще? О том, что мы с вами имеем право проводить закрытые закупки неконкурентными способами. То есть каким образом? Но так как определим положении закупки, поскольку в отношении Иных неконкурентных способов закупки, еще раз подчеркиваю, какого-то специального регулирования в 2.2.3 ну кроме того, что информация не размещается в ЕИС, нет. То есть можно тоже задаться вопросом. А вправе ли заказчик на своем сайте это размещать, закрытые закупки, например, какие-то, вот, как это делал Росатом, например или может заказчик на электронной площадке что-то делать, не аст ВОЗ, а на той, к он привык. Может быть, это будет видно всем, может быть, это будет какой-то там закрытый контур, чтобы ну, только как, какой-то э, определенный пул участников это видел. Как это все может происходить? 223-м законом не урегулировано. Если поправок в закон не будет, будет оставаться точно так же. Но все-таки, э, что еще вам хочу сказать, что вот называть закупки закрытыми все-таки следует с определенной осторожностью. Вот в одном из таких дел «Газпром» в данном случае проводил закупку, иной неконкурентный способ, у них называется маркетинговое исследование. Закрытая закупка, они ее назвали, и определили, что закрытая закупка, маркетинговое исследование может проводиться если не соблюдаются условия конкурентности закупки, а там какие условия, размещение виз или направление приглашений по закрытым закупкам, конкуренция участников и описание предмета закупки в соответствии с требованиями 2.2.3 ФЗ. И они определили дополнительные основания проведения закрытой закупки, что это закупка для обеспечения безопасности, в том числе информационной безопасности. Вот у них предмет закупки был разработка проектной рабочей сметной документации но про систему обеспечения информационной безопасности. То есть положение закупки они не нарушили, логику закона в принципе они не нарушили, поскольку в отношении неконкурентных способов закупки какого-то принципиального регулирования нет, но тем не менее антимонопольный орган Санкт-Петербургской УФАС еще в прошлом году вынесло решение против заказчика и сказал, что заказчик не вправе расширять основания для признания закупки закрытой. Если вы будете корректировать свое положение закупки по терминам и определениям, тоже нужно очень хорошо подумать, ну, чтобы просто вот не попасть под какой-то сравнительно шаблонный подход, потому что ну, я так подозреваю, что никакого нарушения 223-го закона здесь не было со стороны заказчика, но контролирующий орган просто сходу мог где-то в этом и не разобраться какие закупки конкурентные, какие неконкурентные. то есть вот вы даже когда сам закон читаете, всегда говорю, обращайте внимание, где слово «конкурентный» употребляется, а где не употребляется. Там, где употребляется, значит про не конкурентные закупки регулирование здесь не предусмотрено. А следующий вопрос, который задают, про цены поговорим, тоже вижу много вопросов сейчас с этим закончим только и начнем разговор на другие темы которые заявлены в программе. По закрытым закупкам значит, тоже возникает вопрос, а должны ли мы их проводить в электронной форме? Или мы можем все, все закупки свои закрытые проводить в бумажной форме? Я вот сперва подумал, что все закрытые закупки можно проводить в бумажной форме. Почему? Ну, просто открыл постановление правительства номер 616, и там написано, что оно не применяется, в случае, если закупка не принадлежит размещению в виз. Вот это старенькое 616-е постановление, оно определяет перечень товаров, работ, услуг, которые должны закупаться в электронной форме. Открыл статью 3-ю, часть 4.1. ну, вроде бы тоже нет никаких проблем. Видим, что закрытый конкурс есть, закрытый аукцион есть, вот эти все процедуры, они э, также предусмотрены э, в 223-м законе. Но Вовремя обратил внимание, что есть такая норма, которая говорит о проведении конкурентных закупок в электронной форме. То есть способы закупки определяет заказчик в положении, ну, либо за него определяют в типовом положении. Значит, Закупки конкурентные только среди субъектов МСП проводятся всегда в электронной форме, а в иных случаях они проводятся тоже в электронной форме, если иное не предусмотрено положением о закупке. То есть если у вас в положении о закупке, получается, не предусмотрено правило о том, что вы вправе проводить закупки не в электронной форме, то это означает, что вы должны конкурентные закупки проводить в электронной форме. Я просто боюсь, что проверяющие органы не прочитают это по-другому, Понятно, что ситуация нестандартная, но тем не менее. То есть, если у вас нет права проводить закупки не в электронной форме, закрытые в том числе, ну в целом просто конкурентные закупки не в электронной форме, то читать это можно и как обязанность проведения таких закупок в электронной форме. По поводу закупок у субъектов малого-среднего предпринимательства. Наверное, это самая большая организационная проблема, на мой взгляд, поскольку ну, со всем остальным еще как-то разобраться можно. В целом, что такое закрытая закупка? Закрытая закупка – это, собственно, тот формат, когда мы определенную информацию не размещаем в ЕС, но по большому счету все остальные нормативные акты у нас действуют. То есть у нас действует и обязанность по выполнению квотирования. То есть мы можем проводить закрытую конкурентную закупку с учетом 2013 потенциальных. Хотя, возможно, сейчас будут какие-то изменения, наверняка это уже просто напрашивается. Есть у нас требования, там, какие еще по другим постановлениям правительства? 925-е постановление. То есть по большому счету, все это должно... Работать, у ну, меня сейчас тексты не открыты, не хочу никому наврать, но идея основная такая, да, что если нет никаких специальных оговоров в нормативных актах под закон, то они должны применяться в полном объеме. А вот по закупкам у субъектов МСП получается сложно. Значит, закрытую конкурентную закупку, где участниками были бы только субъекты МСП, на мой взгляд, провести невозможно. Почему? Потому что статью 3.4 и статью 3.5 одновременно соблюсти проблематично. В конце концов, там разные операторы электронных площадок. То есть эти перечные не пересекаются. По статье 3.4 там 8 операторов, по статье 3.5 там один оператор, и они разные. То есть нет возможности это все исполнить одновременно. Плюс постановление правительства номер 1352. Закрытую неконкурентную закупку только среди субъектов МСП проводить, ну, наверное, особого смысла нет просто. Почему? Хотя можно себе это представить, в моем воображении еще как-то это укладывается с некоторыми натяжками, но тем не менее. Почему? Потому что эти закупки, они не учитываются в расчете вот этих самых процентов. То есть спрашивается, на какой, а какой смысл тогда это делать, если мы с вами не можем учитывать это в процент. То есть, ну, надеюсь, что в этом году какие-то правки внесут, потому что в противном случае что получается? Получается, что если никаких поправок нет, то мы должны с вами что сделать? Мы должны с вами посчитать тот процент закупок по договорам МСП, вот, который имеем ну, на данный момент, что мы там с вами исполнили, оплатили, там, по договорам длящимся, по которым идет оплата. То есть мы должны будем с вами поставить красный флажок на дате 5 марта, да, и получается, когда было постановление 7 марта, по-моему, опубликовано, то есть мы должны поставить флажок на одной дате вот, и считать весь наш процент только по началу года. Да, 7 марта, спасибо, Дмитрий, было опубликовано, то есть мы должны поставить флажок на этой дате и сказать, что вот, что набрали, то набрали. Если набрали, то хорошо, а да, если не набрали, то что, Это означает, что мы должны переходить на 44-й закон в связи с ненабором процентов по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства. На мой взгляд, это не очень справедливо, поэтому будем надеяться, что Минфин все-таки какие-то минимальные правки в этом смысле внесет, чтобы закрытые конкурентные закупки хотя бы учитывались в этом смысле, поскольку сейчас ситуация принципиально другая. Задают еще другой вопрос, а что делать, если победитель попал под санкции? Ведь э, заказчик может не попасть под санкции. Ну, например, у вас в закупке выиграл кто-то, кто попал под санкции. И потенциально, конечно же, это грозит вам как заказчику тоже неприятностями, что вы работаете с санкционной компанией. Хотя никого, может быть, это сильно не волнует, но тем не менее. В единой информационной системе информация сохраняется, вопрос как быть. Обратите внимание на то, что вообще-то нет обязанности раскрывать наименование поставщиков в протоколах. Поэтому вы можете этого не делать. То есть, если ваше положение закупки вас этого не обязывает, то указывать наименование поставщиков, их реквизиты вы не обязаны. Вы можете указывать, собственно, только их номера заявок, которые, электронная площадка регистрирует, или которую вы в журнале регистрации вносите. Может быть, расписки выдаете участникам закупки о том, что они вам подавали заявку. Значит, дальше. В реестре договоров тоже, например, вы. 301 постановление постановление не попали. Включать информацию не включать. Ну, я думаю, что, может быть, сделают, конечно, необязательным поле для заполнения информации о поставщиках, но, с другой стороны, сейчас в реестре договоров в открытой части вы не увидите информацию о наиновании поставщика. Была определенная техническая ошибка. Вот, вплоть где-то до этого года можно было парой манипуляций посмотреть из открытой части, кто является поставщиком, но это была всего лишь дырочка в IT-системе, через RSS можно было это сделать без проблем. Но сейчас, по моим наблюдениям, такого нет, то есть включили информацию в реестр договоров, только в закрытой части можно увидеть и сами файлы, которые вы прикрепляете, и информацию о поставщиках. Это следует из непосредственного, постановление правительства по реестру договора. Да, но в самом крайнем случае что можете сделать? Ну, вы можете никак протокол, так сказать, который прикрепляется, например, там, в виде скана, но сделать в не очень хорошем качестве, там, заархивировать, чтобы машина читаема было очень плохо. В самом, в самом крайнем случае, если вам что-то там нужно от кого-то спрятать. А другие вопросы. Да, размещение информации об исполнении уже заключенных договоров. Мое личное мнение, считаю, что следует продолжать делать. Никому не навязываю. Ну, просто почему? Потому что вы ничего нового не размещаете, информация о поставщиках она уже весь есть. Ну, как бы, по логике просто довести этот договор до конца, хотя у вас может быть свое мнение, здесь не настаиваю ваше личное дело. Размещение информации о закупках не в единой информационной системе – тоже вопрос интересный, поскольку с буквальной точки зрения, то, что написано в самом постановлении, вы не должны размещать информацию в единой информационной системе. Запреты размещать информацию где-то еще у себя на сайте, на электронной площадке, какие-то электронные магазины, которые есть. Запрета на это нет. Запрета на это нет. Но, тем не, менее, тем не менее, конечно, стоит тоже подумать о том, как это все будет проводиться. что Ходят, скажем так, разговоры о том, что и здесь, возможно, будет наводиться порядок, что неправильно, если будут заказчики размещать эту информацию о закупках, хотя все тоже прекрасно понимают, что большинство закупок заказчиков никакого особого интереса ни для кого не представляют. Одно дело вы пытаетесь скрыть закупку какого-то промышленного оборудования, например, в обход санкций, что-то хотите закупить, чтобы оснастить цеха производственные и прочее, чтобы об этом никто не узнал, ну, во всяком случае, вот так вот вовне. Тем более, что сейчас могу сказать, что очень много самых разных нормативных актов принимается, в том числе по закрытию информации, в части финансовой отчетности, в части всего остального. То есть постепенно. Информацию начинают скрывать из э, публичного пространства. А другое дело, что вы закупаете какую-то канцелярку. Ну, как, кому это интересно, в принципе? Ну, покупа, нах не находились вы раньше под санкциями, сейчас находитесь. Вы как покупали эти какие там, карандаши, ручки, ну, знаю, там, блокноты, бумагу для печати, так и покупаете. Есть, что, какую ценность несет эта информация? В принципе, никакой. Поэтому вопрос здесь открытый. Ну, я здесь лично придерживаюсь такой более консервативной точки зрения. То есть если, наверное, говорить про размещение информации где-то на внешних ресурсах, я бы предпочел выбрать какой-то закрытый контур, вот, ну, чтобы там, электронная площадка, например, давала возможность э, закрыть. Информацию вовне, например, вы там будете сами приглашать пулы поставщиков, будут рассылаться приглашения вот в таком закрытом формате, ну, чтобы э, вовне не было ссылок. Вот. Ну, в конце концов, э, есть возможность вообще проводить все там, не в электронном виде, пожалуйста, все зависит от вашего положения закупки. Вот. Конечно же, нельзя, как я уже говорил… Необоснованно применять это постановление по неразмещению информации в единой информационной системе. То есть если вы не попадаете по 301, если у вас нет оснований для неразмещения информации в ЕИС, это чревато определенными последствиями. Вот один из таких примеров я здесь привел, но впоследствии вот как раз дело было по русатому. Сказал ФАС, что Росатом неправомерно не разместил информацию в ЕИС. Росатом пошел в суд и доказал, что продукция закупаемая включена в перечень по распоряжению правительства, которое не размещается в единой информационной системе. А, вот. Ну и последнее в этой части. Давайте посмотрим на разъяснения, о которых уже упоминали. Я думаю, что не все успели их посмотреть. Значит, первое, что говорит нам Минфин, что постановление правительства, пункт первый, Предусматривает обязательное не размещение информации в ИИС, сведениях о закупках э, вот, теми, э, только теми заказчиками, обратите внимание, в отношении которых ввели санкции. Минфин эту норму не трактует расширительно. То есть они говорят нам о том, что э, таким, образом, э, таким образом, собственно, есть. Э, э, Обязанность не размещать информацию в ЕИС теми заказчиками, по которым ввели санкции. Да, конечно же, не очень приятно, что до сих пор нет какого-то реестра, может быть, или какой-то хотя бы неофициальной информационной базы по этим санкциям, потому что санкции периодически новые вводятся, за этим нужно отслеживать. и ну, Вы можете даже не знать, по какой-то причине о том, что в отношении компании ввели какие-то санкции или меры э, ограничительного характера. Поэтому вот э, такие дела. Значит, э, по кредитным организациям есть дополнительные основания для неразмещения. Думаю, что вы э, тоже здесь э, с этим можете познакомиться. Реквизиты письма Минфина вот в правом верхнем углу э, слайда представлены. Э, презентация, я думаю, что будет там организаторы или как обычно. Значит, дальше. Э, Минфин говорит нам о том, что заказчик вправе провести конкурентную закупку в электронной форме. Если она проводится на электронной форме, то только на электронной площадке для проведения закрытых конкурентных закупок. То есть ту площадку, о которой мы с вами говорили, да, на данный момент одна. А дальше. Что еще нам Минфин говорит в разъяснениях? Минфин нам говорит, что... Закупки могут проводиться как в виде конкурентных закупок, так и в виде неконкурентных закупок закрытых. То есть, опять же, видим с вами, что Минфин подтверждает мой тезис о том, что могут проводиться закрытые неконкурентные закупки. То есть, закрытые неконкурентные закупки вы можете проводить в принципе на электронных площадках, которые не указаны в распоряжении правительства Российской Федерации. Значит, дальше. Что еще говорит нам о Минфин России? Постановление правительства подлежит применению указанными в ней заказчиками в отношении всех закупок, в том числе находящихся на этапе определения поставщика, подрядчика, исполнителя. Ну, то, о чем я говорил, то есть Минфин здесь говорит нам о том, что можно не размещать информацию по тем закупкам, по которым вы сейчас что-то проводите. Вот, хотя с технической точки зрения, конечно, тут есть вопросы, ну, как, бы, как вам, вам что бросать закупку э, в единой информационной системе незавершенную. То есть э, тоже э, такой интересный вопрос, но как минимум можно речь вести о том, что вы такие закупки ну, просто не раскрываете хотя бы наименование поставщиков. То есть постановление вступило, применяется, но ну, вот есть еще и такой тоже uh, интересный момент. То есть, потенциально, если вы их не завершите с технической точки зрения, то, по мнению Минфина России, uh, никаких проблем здесь нет. Значит, дальше. Uh, Минфин России говорит нам еще, еще и о чем? О том, что uh, uh, в плане закупки с вами мы не размещаем информацию по uh, мы с вами не размещаем информацию по закрытым закупкам. Это следует, собственно, из самого постановления правительства. К сожалению, не написали они ничего про реестр договоров, еще про какие-то разделы, для того, чтобы всем стало это более-менее понятно. В этом смысле, конечно, наверное, это было бы заказчикам полезно для того, чтобы было определенное единое мнение, хотя письмо Минфина России, там об этом прямо говорится, оно не носит какого-то нормативного характера, но тем не менее для понимания процесса, то есть контролирующие органы на эти разъяснения периодически тоже обращают внимание и цитируют их в решениях. То есть я не могу сказать, что прямо... Вообще никак эта информация не учитывается. И э, последний пункт, э, о котором здесь говорит э, Минфин России, это собственно, информация по э, отчетности. То есть это информация по отчетности по закупкам у субъектов э, малого и среднего предпринимательства. Соответственно, здесь э, Минфин России нам говорит о том, что мы с вами можем, э, ну мы, точнее сказать, как заказчики, не учитываем совокупном э, годовом объеме закупок у субъектов малого-среднего предпринимательства вот эти закрытые закупки. Это то, что мы говорили про закупки у субъектов МСП. Вот. Другого здесь больше ничего нет. Про ежемесячную отчетность, к сожалению, ничего не сказали. Вот. Но я надеюсь, что информация со временем появится. Вот. И э, дополнительные разъяснения на этот счет также будут. так Давайте двигаться дальше. Просили рассказать про цены. Про связанные с этим вопросы не могу вам в этом отказать, тем более что в программе это было заявлено, поэтому давайте с вами посмотрим на эту ситуацию тоже. Ну, понятное дело, что сейчас основная проблема у всех заказчиков, без исключения, это сложности с исполнениями договоров. То есть есть у нас договоры, которые мы заключили. Сейчас точно так же, как в 2014 году началась нестабильная ситуация, может быть даже более тяжелая. То есть тогда был курс валюты скакало очень сильно, а сейчас есть и прямые проблемы с поставками, то есть отказываются иностранные компании поставлять э, продукцию, отказываются иностранные компании поставлять продукцию, мы с вами должны каким-то образом э, с этим вопросом разобраться. Да? То есть э, как нам э, быть в этой ситуации, как нам перестроить свою закупочную деятельность, понимая, что цены на рынке меняются, Многие уже почти там все перешли на предоплату поставщики плюс ä, вообще есть вопрос тема сможем ли мы с вами получить ä, те товары работы услуги которые у нас есть а поставщики многие ожидаемо конечно же, отказались от участия в закон, когда сейчас ä, и коммерческие предложения не дают, как вы правильно Ольга пишете, и в закупках никто не участвует, нет у нас ценовой информации от поставщиков в достаточном количестве, нет количества участников закупки, Ну, мы, конечно, понимаем, что регулирование 223-го закона закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, оно, конечно же, определенный кризис испытывает, но так же, как и вся экономика, мы не можем его рассматривать в отдельности, и это требует определенного пересмотра подходов, опять же, товарный дефицит ведет к огромному росту цен, по некоторым позициям уже кратно, с одной стороны, объективно, с ростом курса доллара, с другой стороны, не менее субъективно, чисто спекулятивные настроения идут, поэтому, конечно же, те заказчики, которые работали с товарными запасами, которые имеют там, несколько месяцев вперед Определенное количество продукции на складах, конечно же, себя чувствует чуть получше, чем остальные. При этом, о чем еще мы с вами должны сказать? То, что закупки стали закрытыми, а у кого-то они и не стали закрытыми, да, это нас никак не освобождает от обязанности определять и обосновывать начальную максимальную цену договора. регулирование в этой части 2.2.3 ФСЗ не поменялось. Я думаю, что оно и не поменяется в ближайшее время. Соответственно, мы должны с вами решить, а как мы можем на эту ситуацию вообще посмотреть, можно ли здесь что-то поменять, с тем, чтобы это начало как-то лучше работать. Для этого, что мы с вами должны сделать? Для этого мы можем с вами обратиться к понятию начальной максимальной цены договора, вообще, что это такое, что это за субстанция, как мы ее можем с вами определять. Я проводил в прошлом году вебинар на тему начальной максимальной цены договора. Можете посмотреть на YouTube-канале моем более подробно. Но здесь вот какие-то ключевые моменты приметительны к текущей ситуации. Мы с вами говорим здесь о чем? О том, что 223 ФЗ в данный момент не регулирует и не определяет, что такое начальная максимальная цена договора. Соответственно, что мы с вами в этой ситуации можем сделать? Мы можем сами. Установить в своем положении закупки то определение начальной максимальной цены договора, которая будет отвечать нашим интересам. Есть, может быть, у вас вообще не было определено, что такое начальная максимальная цена договора. Может быть, у вас э, начальная максимальная цена договора определялась как предельная цена договора. То есть, первое, что мы с вами можем делать? Да, пока обосновываешь, цена выросла. Если у нас цена, например, в иностранной валюте определяется, ну, то есть импортируемый товар зависит от иностранной валюты. В принципе, нам никто не мешает начать проводить закупки в долларах, в евро, в лирах, в юанях, в любой иностранной валюте, на которую, в общем-то, завязан этот товар. Касательно курсов. Валютные курсы сейчас очень нестабильны. Никто, опять же, нас не заставляет в рамках гражданского кодекса что сделать, установить коридор валютный какой-то, установить какие-то курсы валют. То есть нет обязанности привязываться непосредственно к ставке Центрального банка Российской Федерации. То есть порядок определения курса валюты он тоже может быть разный То есть вы можете определить, например, что у вас курс валюты по договору будет определяться на момент, например, оплаты, как средние, например, за три дня по там, курсам там, банков каких -то ведущие, да, поперечные. То есть вы можете задать какой-то порядок, который вам все-таки реально позволит работать. То есть если товар завязан на иностранную валюту, то, наверное, нет смысла каждый день, нет смысла проводить некоторые закупки в рублях. Либо если вы будете проводить в рублях, но тоже надо понимать, что, скорее всего, цены могут быть какими-то космическими, с учетом того, что поставщики сейчас даже не понимают, а есть ли какой-то предел этого курса. Может быть, он через месяц будет 200 рублей за доллар, за евро. То есть Нет сейчас никакого понимания вообще в этом смысле. А с другой стороны, да, если вам это не подходит или подходит не во всех случаях, подходит не во всех случаях, что нам мешает определить, что начальная и максимальная цена договора – это некая ориентировочная цена, которую участники закупки вправе превысить. Понятное дело, что в общепризнанном понимании начальная и максимальная цена договора – это некая предельная цена, выше которой нельзя продавать. А кто же нам все-таки сейчас мешает в положении закупки, например, этот подход изменить? Сказать, что начальная максимальная цена договора это некое ориентировочное значение, которое, в принципе, нас особо ни к чему не обязывает. Мы включаем, ну, даже в план закупки, например, если мы по 301 постановление не попали там, в реестр договоров и так далее, включаем то, что положено. Ну, вот есть у нас закон у нас обязывает рассчитывать начальную максимальную цену договора вот мы ее и с вами рассчитаем фактическая цена может отличаться понятное дело что не от хорошей жизни мы с вами о таких возможностях всерьез начинаем говорить в прошлом году когда был вебинар я это просто рассматривал как одну из возможностей сейчас это становится все более актуально а как быть с максимальной стоимостью договоров, от которой определяется стоимость закупки, максимальное значение цены договора, ну, формально должны э, запрос котировок до 7 миллионов рублей, э, но ну, это только среди субъектов МСП, вопрос, конечно, хороший, да, я здесь с вами поддержу, но в принципе можем конкурс проводить, если есть какие-то опасения, что там что-то куда-то перескочит. По конкурсам, по аукционам ограничений нет. Есть, вот, наверное, вот так я отвечу на ваш вопрос. Опять же, по закупкам среди субъектов малого-среднего предпринимательства можно ввести иные неконкурентные способы. То есть можно ввести иные неконкурентные способы. Например, проблема еще в чем состоит, что очень могут долго проводиться какие-то процедуры закупки. Сегодня товар стоит одну цену, там, через две недели, когда закончится прием заявок по конкурсам, он будет стоить другую цену. Введите, если есть возможности, но не конкурентный способ. Поставьте срок подачи заявок, три дня, какую-то простейшую процедуру, например, по цене, и все. У вас вот этот временной лак, он будет служен. То есть поставщик будет понимать, что он выиграл, он имеет право поставлять. Опять же, это не является исчерпывающим перечнем. Вы можете посидеть, подумать, как бы вы видели начальную максимальную цену договора в вашей системе координат, и описать это в своем положении о закупке. Дальше. 10-20 дней до заключения договора. Ну, с этим, к сожалению, ничего сейчас делать нельзя, потому что и в конкурентных закупках, и не в конкурентных закупках. Опять же вопрос, конечно, к федеральной антимонопольной службе. Может быть, она что-то сделает со 135-м федеральным законом, потому что действительно да, это проблема, что мы можем с вами где-то ускориться, но срок заключения договора, в рамках 2.2.3 ФССР – это проблема в данном случае. С одной стороны, есть право на обжалование, с другой стороны, сейчас есть некая нестабильная экономическая ситуация, которая здесь может повлиять. Но хотя, с другой стороны, если вы проводите процедуру без критериев, там, допустим, по цене, кто дешевле, тот и молодец, но наши, какие там перспективы обжалования в антимонопольной службе? Но если только кто-то из вредности захочет кровь копить, так, в целом, все понятно, есть процедура по минимальной цене, спорить-то особо не о чем. Но проблемы, тем не менее, да, Анна, безусловно, существует, поддерживаю. Значит, дальше. Мы с вами, опять же, вспоминаем про неконкурентные способы закупки. В неконкурентных способах закупки вообще может отсутствовать понятие начальной максимальной цены договора. В конкурентных закупках это есть, в соответствии с 223 ФЗ. Что у нас включается в состав информационных сообщений, извещений, каких-то информаций по неконкурентным закупкам, здесь этого вообще нет. Ничего. Понятное дело, что вы можете сейчас мне сказать, что есть план закупки, в который надо включать начальную максимальную цену договора, но для этого возвращаемся вот на этот слайд. Ну вот, можем с вами какой-то подход поменять. Я помню, что в какой-то момент чисто случайно написал ну, в положение закупки примерно следующее когда не было еще вот этих всех норм про максимальное значение цены договора, что под начальной максимальной ценой договора там может пониматься, условно говоря, максимальное значение цены договора, то есть вот эта предельная сумма, которая выплачивается поставщику. То есть что это может являться основанием для… не основанием, это может являться начальной максимальной ценой договора. То есть по неконкурентным закупкам, в принципе, у вас вообще нет обязанности этого делать. Вот. Есть, конечно же, правило, что в положении закупки предусматривается порядок определения обоснования начальной максимальной цены договора. Вот. Ну, другое дело, что сейчас нужно просто эти вещи пересмотреть, очевидно, потому что это может продолжаться долго. Есть еще такая штука, как формула цены, замечательная, замечательная штука формула цены, где-то не подать вовсе, если выше НМЦ площадка не даст. Площадки, кстати, многие, насколько я знаю, дают возможность вешать закупки вообще без НМЦ, ну то есть потенциально это можно сделать. Есть, конечно, вопросы с интеграцией, но я думаю, что этот вопрос решить можно, просто так глубоко в свои мысли не заходил здесь, но Уверен, что можно решить и эту проблему. Это не является каким-то неразрешимым барьером. Значит, обратите внимание еще на следующий момент. Вот говорили про обоснование начальной максимальной цены договора. А в документации о закупке у нас что подлежит обоснованию? У нас подлежит обоснованию начальная и максимальная цена договора, а также цена единицы товара, работы, услуги. А мы с вами помним, что в качестве начальной максимальной в качестве информации по цене может указываться первое. Начальная и максимальная цена договора, второе, цена за единицу плюс максимальное значение цены договора, третья формула цены плюс э, максимальное значение цены договора. Вот обратите внимание, что если вы идете по третьему пути и используете там, формулу цены и максимальное значение цены договора, то у вас получается ситуация, когда вы не обязаны эту формулу цены обосновывать. Вот. Вы, конечно же, можете задать вопрос, да, что же такое максимальное значение э, цены договора и формулу цены. Ну, максимальное значение цены договора, наверное, более-менее понятно. Обычно понимается под этим, хотя нет нормативного определения, некая максимальная планка, в рамках которой вы вправе там, тратить деньги, да? бюджет ваш туда заложите, что-то еще туда заложите, неважно, но это некое максимальное значение цены договора. Вот. А здесь формула цены что такое, как с этим вообще нужно работать. Давайте с вами посмотрим на некоторых примеров. Я их уже приводил, презентация по начальной максимальной цене договора, сейчас просто кратенько напомню. Значит, первый пример был о чем? Ну, покупаем мы что-то, где цену, и точнее сказать, формула цены определена как процент скидки. Топливо на АЗС, которое каждый день меняется, там еще что-то. Можем цену не регулировать, можем сказать, что мы торгуем процент скидки от какого-то Значений. Например, от цены на стелли АЗС, которые устанавливается в каждый конкретный день. Можем в конце концов вообще пойти по максимально простому, хотя и несколько спорному пути. Вот мне тут на днях с Виктором Доном общался, обсуждали мы эту тему с ним и говорит, а вообще, наверное, можно так сделать. Формула цены – это что такое? Это сумма цен поставляемых товаров, умноженных на количество. То есть мы в ходе закупки вообще никак не торгуем цены. Это очень сомнительно с точки зрения принципов 223-го закона, экономической эффективности. То есть мы при закупке ценовые критерии, например, вообще можем не использовать. С точки зрения 223 мы ничего не нарушаем. Вот вопрос только там с принципами, с пониманием контролирующих органов. Ну, сейчас, может быть, немножко удав, конечно, они ослабят э, при проверках, но тем не менее… Как бы подход интересный, можно об этом задуматься, но не, не лишен определенных рисков. Да? Хотя у кого-то из заказчиков может просто не быть других вариантов, а как им вообще что-то закупать, чтобы, чтобы им это поставляли на ежедневную основу. Вот. А в более, конечно, сложных случаях, ну, в таком более серьезном понимании, конечно же, формула цены это. Некая сущность, которая позволяет менять цену в зависимости от определенных параметров. Здесь на примере кабеля я приводил пример. То есть мы говорим о чем? Что есть поставляемый товар, цена на который зависит от нескольких составляющих. То есть от цены курса валюты, от цены, например, металла в данном случае, там меди, и от стоимости доставки. Если мы говорим о том, что поставщик обязан в разные места поставлять товар, и это уже должно быть включено в цену. Поэтому мы здесь с вами что можно сделать? Можем определить цену по состоянию на сегодня и дальше ввести какие-то коэффициенты, могут быть большие сложные формулы, но нужно здесь общаться и с поставщиками, нужно и своих специалистов в экономике, которые в предмете закупки разбираются, привлекать, чтобы составить эту формулу, чтобы она работала, и таким образом проводить поставки. То есть вот эта формула, кстати, она работала в 2014 году, я тогда работал на стороне поставщика, компания МТС примерно вот такой подход и использовала. То есть каждый день меняется цена меди, каждый день меняется цена доллара. Вот по такой формуле, в принципе, ну, поставщики работали, можно было не в убыток, во всяком случае, поставлять, поскольку подорожание доллара и меди напрямую отражалось, но оно отражается в две стороны, тоже нужно учитывать. То есть, если доллар понижается, медь дешевеет, ну соответственно, какие основания тогда э, поставлять по максимально высокой цене. Для этого нужно разобраться вообще, структуриться. А чем еще формула цены хороша, тоже не смог не вспомнить об этом сюжете, обратите, пожалуйста, внимание. Непонятно, как применять такую формулу, если закупка еще не объявлена. Евгений, но ну вы же эту формулу включаете в состав, например, проекта договора. То есть вы эту формулу разрабатываете, как будет меняться цена и в зависимости от чего она будет определяться. Вы это включаете в проект договора, объявляете закупку и дальше вам поставщики ну, какие-то предложения дают. Например, в случае с меди, это будет показатель, вот P1, цена по состоянию, ну, например, там, на какую-то дату с учетом доставки до такого склада. То есть мы задаем какое-то базовое значение, например, по состоянию на сегодня, а дальше говорим, что в зависимости от чего-то это будет меняться. И каким образом? то есть В этом и есть формула цены. Есть формула цены, она дает возможность менять цену, она дает возможность нам менять цену хоть каждый день, потому что бизнес, который не связан с 223 м законом, он вот этим пользуется очень активно. То есть вот это изменение экономики, принятие 301-го постановления правительства, оно вообще-то дает заказчикам по 223 закону возможность дополнительно приблизить свою закупочную деятельность к тому, как это происходит в коммерческих компаниях. Соответственно, по реестру договоров. Отвечаю на ваш вопрос. Реестр договоров предусматривает обязательное включение информации о цене договора, а также о цене единицы товара, работы, услуги, то есть первоначально. А если у нас формула цены, разве у нас есть цена за единицу? У нас нет цены за единицу. У нас формула цены, у нас формула цены в рамках которых мы определяем цену по каждой конкретной поставке. То есть наша задача потом только каким-то образом информацию по исполнению общую туда подвесить, ну и э, таким вот образом мы с вами работаем по цене, э, по формуле цены, избавляем себя от этой обезьянии работы, уж простите за грубость, когда мы должны каждую позицию в реестре договоров отразить, потом при исполнении каждую позицию нужно выбрать, ну, то есть это некое облегчение работы в том числе. А с ценами по заключенным договорам, но опять же, в зависимости от э, ваших возможностей, в зависимости от вашего положения закупки. Да, сейчас будут, конечно, э, постепенно какие-то дополнительные соглашения заключаться об увеличении цен в тех случаях, когда это возможно, да, когда нет э, ограничений в части положения закупки и там, по бюджетам заказчика. Дальше. Э, информацию о цене, где брать, коллеги? ну Понятное дело, что предложения поставщиков сейчас дают гораздо меньше, хотя их проще собирать, но мы же должны с вами тоже понимать, что есть и другие способы определения обоснования начальной максимальной цены договора. Да, есть данные по недавно проведенным закупкам, хотя сейчас использовать их тоже проблематично ввиду экономической нестабильности. Можно заняться, ну, в конце концов, и анализом стоимости. То есть можно начать определять факторы ценообразования, можно начать заниматься этими формулами цен по товарным позициям. В конце концов, можно пообщаться с поставщиками, вообще узнать у них, как меняется цена на товар, от чего это зависит, вывести определенную ту или иную формулу по цене. Да, можно привлечь экспертные организации, можно перейти к иным неконкурентным способам закупки. То есть, если предложений поставщиков сейчас мало, ну, просто нужно пересмотреть вообще в целом всю ситуацию, связанную с определением обоснованием начальной максимальной цены договора. Как мы, каким образом мы с вами можем это делать? Предложение поставщиков – это всего лишь один, одна из тех возможностей, которые существуют, применяются на рынке. Коммерческие компании, они вообще… Коммерческие предложения поставщиков запрашивают, но это не является каким-то единственным инструментом и вариантом обоснования цены договора. То есть там все гораздо серьезнее, смотрят на спрос, на предложение товаров на рынке, вот. когда в какой момент что нужно купить, где какое, такое предложение товаров. Поэтому здесь ситуация на самом деле очень сложная. Сейчас... Ну, я думаю, что некоторые шаги в этом направлении крупные заказчики уже начали делать сейчас. Это начнет расширяться, то есть нужно просто искать альтернативные источники ценовой информации. Есть сайты даже определенные, которые мониторят информацию о ценах, что нам в принципе мешает использовать эти данные в качестве формулы цены. Нашли вы какие-то сайты, которые каждый день мониторят информацию по ценам. Вот вы ориентируетесь на какие-то средние значения, тоже имеет право на существование. Главное, чтобы было понятно, как по формуле цены эта цена будет меняться, в зависимости там, от чего, от да, каких факторов, какие источники будут использоваться, чтобы вы, поставщик, могли конкретно понять, например, в день поставки, какая сегодня будет цена поставки. Вот. По изменению договоров, что еще хочу сказать. Были разосланы директивы крупнейшим заказчикам о том, что не нужно в 2022 году штрафовать поставщиков за неисполнение обязательств в связи с введенными санкциями. Разрослана директива это была заказчикам, которые перечислены в распоряжении правительства номер 91Р. Соответственно, здесь мы с вами о чем говорим? О том, что все-таки это не на всех заказчиков распространяется. Вот. Ну, Информация эта, была размещена, информация эта была размещена непосредственно в, в открытом доступе, то есть обычно эти директивы рассылаются в закрытом порядке, но вот здесь дали, видимо, сигнал определенному рынку для того, чтобы было понимание о том, как, о том, как им следует действовать. Кроме того, в этом же самом в этой же самой директиве говорилось о том, что следует рассмотреть возможность изменения условий договоров со сведенными ограничениями. Опять же, нет никаких указаний и комментариев, в какие конкретные меры, какие, в какой степени можно менять договоры. Но мы должны вспомнить с вами о положении закупки. В первую очередь о наших возможностях, да, естественно, в каком-то бесконтрольном изменении цен говорить все-таки не приходится, поскольку здесь заказчик тоже должен понимать ответственность, он провел торги на определенных условиях, теперь условия меняются, увеличивать цену в 10 раз, но тоже вопросы здесь могут у проверяющих органов возникнуть, да, конечно же, привлекать поставщиков к ответственности за нарушение сроков поставки, по мнению первого зампреда правительства Российской Федерации, все-таки следует поменьше, да, нужно понять и Простите. Дальше. По корректировкам положения закупки, наверное, уже завершающий слайд. Вебинар идет уже почти полтора часа, просто в качестве резюме. На что еще мы с вами можем обратить внимание в положение закупки? Ну, во-первых, посмотреть, а всегда ли мы с вами должны проводить электронные закупки или нет. То есть, если у нас положение положении закупки нет оговорки и... С электронными закупками сейчас есть некоторые сложности. Поставщики должны бежать на новую электронную площадку. Там регистрироваться сейчас не все этого хотят делать, поэтому, может быть, нам нужно не всегда проводить электронные закупки. Определение обоснования начальной максимальной цены договора. Есть, когда в каких случаях, как это вообще должно выглядеть, какие требования, то есть где мы применяем цену за единицу, где мы применяем формулу цены, вот, Комментарии касательно того, что в действии договоров есть цена за единицу, есть, но это обойти можно там элементарно. При желании в этом нет никакой проблемы. Это всего лишь пару, пару технических манипуляций. Сейчас вообще даже углубляться не хочу, но сделать это возможно. Вы тоже, вы тоже можете определить понятие там, цены за единицу там, для каких-то технических целей. То есть это всего лишь решение технической задачи. А порядок проведения закрытых конкурентных закупок, то есть как они проводятся. Я так подозреваю, что у многих заказчиков, кто с закрытыми закупками ранее не занимался, либо вообще ничего об этом нет в положении закупки, либо урегулировано это очень поверхностно. Есть, возможно, стоит немножко в эту тему углубиться, если вы попали под 301 первое постановление правительства и какие-то дополнительные положение туда внести, то есть как эти закупки могут проводить, как информация направляется, что вы там раскрываете в протоколах, что вы не раскрываете в протоколах, ну, я имею в виду, если вы публикуете информацию, есть продолжаете не попали под 301 первое, как вы проводите закрытые конкурентные, закрытые неконкурентные закупки тоже, если есть возможность их создать, наверное, сейчас тоже неплохая возможность получить более гибкую закупочную систему, поскольку стандартные подходы к проведению закупок очевидно сейчас будут очень сильно меняться. Вот. Но что могу сказать? За полтора часа очень много рассказать невозможно, поэтому кто хочет что-то еще знать по другим темам, заходите ко мне на YouTube-канал, подписывайтесь. Facebook уже заблокировали, может быть, ВКонтакте что-то начну размещать, пока там ничего нет. Есть Дзен-канал есть книжка 2020 года, во многом еще не потерявшая актуальность, поэтому заходите, общайтесь. Вот моя электронная почта. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, идеи, тоже можете туда обращаться. Я сейчас зайду в раздел «Вопросы» и посмотрю, на что здесь, в принципе, я еще не ответил. Так, про закрытые закупки спрашивают Значит, Елена Фокина. Можно проводить в бумаге, если положение закупки вам это позволяет, про СМП, про квотирование ответил. Не размещаем извещение и документацию, как тогда договор будет включаться, так про СМП ответил, закупка прошла, подорожали, можем ли поднять цену по заключенному договору, зависит от положения закупки в первую очередь. Заказчики отказались от коммерческих предложений на квартал, про цены тоже сегодня с вами говорили, собственно, можем внести изменения в положение закупки в части обоснований способов, да, можем посмотреть по другим источникам э, информацию. То есть, в конце концов, вы даже когда э, используете информацию ЕИС по продуктам питания, вам же никто не запрещает использовать какие-то повышающие коэффициенты. То есть, вы можете при обосновании начальной максимальной цены договора, кстати, совершенно спокойно сказать, что вы... Э, ну, поскольку экономическая ситуация меняется, вы туда заложили определенное порушение, которое вы тем или иным образом обосновали. То есть это тоже надежда возможна. План отчетности обсудили. Цены меняются чуть ли не каждый день. Можно ли заключать не в рублях, а в условных единицах? Еще раз, коллеги, не в рублях, а в условных единицах. Валюта договора может быть любой. То есть цена в договоре может быть определена в долларах, в фунтах в евро, в юанях в любой валюте, другое дело, что валюта платежа, вот валюта платежа там, между резидентами это российские рубли но какой будет курс, какой порядок перевода, вы определяете сами можно ли рассматривать санкционный режим в качестве форс-мажора насколько я знаю сейчас торгово-промышленная палата выдает определенные заключения, но вот Просто пока даже сам не углубился в эту тему, чтобы очень уверенно вам на этот вопрос ответить. Отчасти, возможно, да. Распространяете ли на дочерней организации, которая попала под санкции? Сама компания не является заказчиком, а дочерняя компания является. Не вижу каких-то в данный момент прямых оснований для того, чтобы применять 301, если вас как дочернюю компанию не упоминают. Вы можете зайти на сайт США, казначейство США, например, которое ведет санкции, там, Многие компании «Газпрому» прямо упомянуты. То есть эту норму, 301-е постановление правительства, но ну, лично мне сложно читать, как право дочерних компаний применять, собственно, постановление правительства 301, если материнская компания попала. Другое дело, что вам, может быть, имеет смысл посмотреть еще и меры ограничительного характера. То есть санкций это очень много, может быть, вы просто не про все знаете. Бывает такое, что ввели, может быть, запрет на деятельность там, со всем пулом этих организаций. Вот. Но напрямую, наверное, нет. А, так, дальше. Что еще спрашивают? Относится к холдингу ТТ. Были введены санкции. Так, у меня тут. А, у начинают крутиться раздел вопросов и ответов. А, начинает крутиться раздел вопросов и ответов. Я потерял последний вопрос. Так. Мой третье четвертое лицо. Так, это я ответил. По Ростеху, кстати, какие-то компании уже включены. По-моему, вертолета России я видел. Еще кто-то был. Валютную оговорку. 275-й федеральный закон. Толком не знаю, поэтому не готов сейчас на этот вопрос ответить. Если можете написать на почту, посмотрю. А, так, по результатам проведения закупочной процедуры заключен договор. Поставляется партиям по заявкам. Частичный объем отказывается исполнять договор. Требует обсуждения вопроса. Но... Тоже обсуждали. Можете отказаться, можете расторгнуться, можете попытаться его запихнуть через суд в реестр недобросовестных поставщиков. Но, возможно, кстати, Наталья стоит сейчас подумать о том, чтобы вам хотя бы какую-то партию поставили. У нас тоже был не так давно такой кейс. Поставщик отказывается, но мы в итоге договорились о том, что нам определенную партию поставят, и мы с ним на этом прощаемся. Так. Отказался поставлять импорт. Нужно ли менять отчет? Смотрите, отчет, изменение договора не требует изменения отчетности и плана закупки. Так, доп. соглашения об изменении сроков оплаты. Сроки оплаты, коллеги, тоже вопрос очень интересный. Я считаю, что менять, ставить больше 15 рабочих дней точно нельзя. То есть ну как бы поставить-то вы можете, но если вы не заплатите, это состав административного правонарушения. Закрытые закупки в электронной форме можно. Дальше что тут у нас еще из вопросов? Так. Списка всех санкций не нашел. Уже да, говорил, все приходится искать вручную. Некоторые ссылки я вам привел. Так, проводим планы закупки, проводим закрытые закупки ГОСТами, создаем и утверждаем отдельный план, который не размещаем. Ну, про план закупки вообще говорится, что, что не включается в план закупки информация, которая не подлежит размещению в ЕИС. Делать какие-то бумажки особой нужды, смысла нет. Так. Списка предприятий нет, но надо смотреть тоже, на кого распространяются. Нет списка предприятий, в отношении которых ввели санкции, возможно, тоже стоит обратиться к регулятору в части разъяснений. То есть Я сейчас все-таки не рекомендовал бы применять 301-е постановление тем организациям, но по которым четко не, нет указания, да, что они там под какими-то санкциями ограничениями. Так... У единственного поставщика тоже вводить закрытой закупкой в бумажной форме. Можно ли указать расчеты НМЦ по одному КП? Если положение закупки не противоречит, почему бы и нет? Так. Повышение 30% возможно в процессе исполнения договора по закону и вашему положению о закупках. Вопрос не понял. Но в моем есть ограничения по проценту увеличения цены. Опять же, сейчас, может быть, стоит это пересмотреть ввиду текущей экономической ситуации. На основании чего изменив положение закупки Анна, ну, вы можете хоть каждый день это делать. Главное получить утверждение изменения положения закупки. Но сейчас не только ввели санкции в отношении отдельных заказчиков, но и экономическая ситуация очень сильно изменилась. И я думаю, что изменение экономической ситуации гораздо больше почувствуют и заказчики, и население. Вся экономика это уже чувствует. Так. Про конкурентные процедуры закупки. Требует представить документы по конкурентным закупкам. Ну, как бы больше на крик души, похоже, поддерживаю, просто уже что мог, ответил по таким вопросам. Разместили извещение по закупке от поставщика, договор заключили, помешали протокол, что не состоялся. Ну, в принципе, насколько я знаю, по дает и есть если там поставить какие-то галочки о том, что им состоялось, повесить еще одно извещение по одной и той же позиции плана закупки. Так, дальше. Перечень МСП, да, можно менять. А, буквально сейчас минуту так-то смотрю, может, что-то в чате написали такое, кроме здравствуйте. Что-то там проскакивало, и тогда будем с вами прощаться на сегодня. Так. Как заключать договор со своим изменения цен? Ну, конечно, надо делать какие-то оговорки. Опять же, формула цены здесь, я думаю, может быть достаточно полезна. То есть у вас цена договора в самом договоре так. не фиксированная. Начинает глючить чат. Ну, в общем-то, смотрите. Тогда... В общем-то, желаю вам, наверное, спокойствия в этой ситуации, несмотря на то, что сохранять его становится достаточно сложно, чтобы закупочная деятельность продолжила функционировать, на, несмотря на все сложности, с которыми у нас имеется. Надеюсь, что сегодняшний вебинар был вам полезен и желаю вам успешной работы. До свидания.